Дорогую Александру Дмитриевну Якубович из Крыма, поздравляю с 81-м днем рождения. Для вас звучит эта мелодия. Thank you. Днем, Днем рождения. Днем.